Так, мы с вами остановились на том, что возможен ли успех, тем более законным путем. И, насколько я понимаю, мы вроде этот вопрос... Обсудили. Разобрали. Конечно, да. возможно, если мы себе программируем успех быстро и легко. Ну угу. мы программируем другое. Хорошо. А вот следующий вопрос. Почему сейчас люди очень быстро хотят э, стать успешными? Ну что вспомните, вот раньше, например, да, э, ну, то есть люди прям несколько лет э, строили карьеру, э, зам начальником становился начальником, дальше повышали еще еще выше, на заводе там работали по несколько лет, один разряд, второй, третий получали, то есть, э, а сейчас... Был план. Был план, да, а сейчас вот... вот вот хочу Можно уже, сейчас? Уже, уже, уже квартиру да. сейчас хочу, уже машины, чтобы мне короче, сразу все было. Вот дайте мне. Дайте <с <с сейчас, да. Да. да. На самом деле мы хотим быстро, потому что мы боимся не успеть. Мы боимся, что, а то я уже устану. Сразу анекдот на ум пришел, как два барина поспорили о том, что у одного барина был крестьянин, который мог съесть барана. И угу. они поспорили, говорит крестьянин может съесть целого барана второй. Не верю. Ну и поспорили. И тот, знаешь, приходит и говорит, Иван, ты нас тут спор с соседним барином, нужно съесть барана. Иван говорит, не вопрос, барин, съем. Ну и садится за стол, и барин ему подает там шашлык, жаркое, жареное это мясо, такое-такое. Ну и Иван это все ест, так тревожно, ну, уже почти доедает все, без всего барана и говорит, барин, великий барана подавать, я уже наедаться начинаю. То есть мы сейчас живем в такое время, да, от нас ушла история с плановой экономикой, с стратегией и с планом на жизнь. Кстати, вот на сколько лет у тебя собственный план на жизнь? Ну, у меня на ближайшие 5-7 лет. Я лет. буквально, знаете, год назад, я такой, так... Ну, то есть раньше я в это как-то не верил. И, честно скажу, было сложно распланировать то, что я вот хочу прям. А вот буквально где-то год назад я сел такой, ну, давай-ка мы с тобой... Накидаем. Очень важно на листке накидать. То есть не в голове да. нет, а вот я просто вычислил, что важно именно закрепить, чтобы это где-то было. Давай-ка мы ты... с тобой такой, я взял свой мозг, понес его и заставил его пропланировать. Так вот, для того, чтобы каждый момент чувствовать силу, в каждый момент быть в ресурсе очень важно иметь план на 100 лет на сто лет. Да, Если я. ты знаешь, что и как будут жить твои правнуки, что они будут помнить о тебе, что о тебе останется, что создаешь, тогда любые тяготы в настоящем моменте не будут такими сложными. И тогда истории быстро и легко. Смотрите, вот запрос быстро и легко. Можно вчера, да? да две. Да, конец две, конец пожалуй. Мне вчера и две. А, он потому что, а вдруг я не успею? А вдруг я устану? А вдруг я уже наедаться начал? Мы сейчас время находимся в режиме таких ну, забег типа спринт, спринт спринт, спринт. Никто не готов к марафону. Более того, есть еще такое прекрасное внешнее обстоятельство. Но ну вот мир меняется, что-то происходит, каждую секунду все происходит. Можно я сделаю это быстро. Но как ни крути, это быстро заточено по то, что я не готов быть гибким. Я не готов ловить эту волну. Я не готов быть в штиле. Я не готов перестраиваться, переобуваться, да, и что-то делать в прыжке с переподвыподвертом. И поэтому я хочу быстро. Потому что если не быстро, то, наверное, я не смогу. То есть это такая странная мотивашка, которую сейчас уже раздули до состояния, она уже стала не действующим элементом, а такой прям опухолью в нашем, в нашем ментальном пространстве. Mm -hmm. И самое важное, это то, что называется когнитивная выносливость. Вот сейчас самый важный навык для успеха – это дисциплина. Это когда я каждый день совершаю какое-то маленькое действие. Каждый день маленькое усилие в спорт, каждый день маленькое усилие в здоровье, каждый день маленькое усилие в финансовую границу грамотность. Каждый день маленькое усилие в свою непосредственную деятельность, карьерную, рабочую, бизнесовую. И тогда я начну видеть результат. И этот результат будет расти в прогрессии. Не линейно, а в прогрессии. Но нет этой надстройки. Привыкли быстро, хотим рывком. И весь рывок определяется тем, что я боюсь, что не успею.